приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о планете удачи Юпитере это кстати вторая часть видео о Юпитере на моем канале в первой части мы с вами обсуждали разворот Юпитера также мы говорили об особенностях влияние именно ретроградного Юпитера и рассматривали важные аспекты, которые Юпитер будет делать в процессе своего попятного движения. Если вы пропустили это видео, либо хотите посмотреть его еще раз, то ссылочку можете найти внизу под этим видео. Сегодня же мы с вами поговорим о влиянии Юпитера на каждый знак зодиака. В предыдущем видео я вас просила посмотреть, в каком доме находится ваш натальный Юпитер. На самом деле это очень важная информация, которая всегда будет дополнять положение Юпитера в транзите. Зная, где находится Юпитер в вашей натальной карте, вы можете автоматически делать трактовку, которую услышите в этом видео, более глубокой и индивидуальной если юпитер находится в вашей натальной карте в первом доме то он всегда требует от вас проявления юпитерианских качеств И именно это дает ему возможность в полной мере раскрыть свое положительное влияние поэтому для того чтобы активировать юпитер в этом году вам нужно проявлять профессионализм экспертность нужно стремиться к путешествиям, посещению разных интересных культурных мест, а также постоянно заниматься своим образованием. Если Юпитер в натальной карте находится у вас во втором доме, то к трактовке, которую вы услышите в этом видео, вам нужно также добавить финансовую составляющую. И соответственно Юпитер всегда, независимо от того, по какому сектору он проходит в транзите будет затрагивать ваши финансовые дела и будет давать вам возможность как-то иначе начать зарабатывать либо расширить свое представление об источниках дохода если юпитер в натальной карте находится в вашем третьем доме то он делает вас человеком любознательным и открытым ко всему новому, к общению, поездкам. Поэтому движение Юпитера всегда дает вам возможность быть более активным человеком и открывать для себя что-то новое, изучать что-то новое, съездить куда-то, а также благополучно решать любые бумажные вопросы. Положение Юпитера в четвертом доме говорит о том, что он в вашей карте связан с темой семьи, с темой недвижимости. И именно это он будет всегда привносить с собой в любом транзите. Поэтому движение Юпитера в этом году будет давать вам возможность, помимо прочего, улучшить свои отношения с родными, а также расширить, например, жилплощадь, либо переехать. Если Юпитер находится в вашем пятом секторе, то он имеет тесную взаимосвязь в вашей жизни с такими темами, как дети, творчество, любовь, хобби, отдых. И зависимо от того, по какому сектору он проходит, он будет также и эти темы привносить в том числе. Если Юпитер находится в вашем шестом секторе, он тесно связан с темой работы и здоровья. Поэтому, если, например, вы будете слушать трактовку о том, что Юпитер влияет на момент переезда, то так или иначе переезд должен у вас соотноситься с темой работы и давать возможность более вот, оптимизировать какие-то рабочие моменты с помощью этого переезда. Или же, если, например, Юпитер идет у вас сейчас по третьему дому, но в натальной карте в шестом, то это говорит о том, что бумажные дела будут связаны с работой, а также работа может требовать большого количества контактов, взаимодействий и переговоров. Если Юпитер находится в вашей натальной карте в седьмом доме, то он даст вам возможность расширить количество э, людей, с которыми вы взаимодействуете. И зависимо от того, по какому сектору он проходит, чтобы этот сектор оживить, оптимизировать, вам нужно подключать свои знакомства новых людей, либо партнеру, партнера по браку. И тогда дела этого дома будут... Э, процветать. Например, если вы услышите, что в транзите Юпитер идет по вашему второму дому, но при этом он у вас в натальной карте в седьмом, это говорит о том, что год идеально подходит для заработка через предоставление услуг. Работа с людьми будет давать вам возможность зарабатывать больше. Если Юпитер находится в натальной карте в вашем восьмом доме, он дает вам доступ к финансам, ресурсам других людей. И этот талант, навык вы можете подключать к любой э, сфере, по которой он проходит на данный момент. Например, если он э, идет сейчас по вашему десятому дому и стоит в натальной карте в восьмом, то в этом году вы сможете хорошо, э, скажем так, провернуть финансовые дела. Могут быть крупные покупки или продажи. Если Юпитер в вашей натальной карте стоит в девятом доме, он у вас очень сильный и дает возможность получать высшее образование, возможно, даже высшее образование в другой стране. Это то положение, которое подталкивает вас к тому, чтобы быть экспертом и авторитетным человеком. Именно эти навыки и качества помогают вам активизировать ваш Юпитер и подключайте их к той трактовке, которую услышите в этом видео дальше. Если Юпитер в вашей натальной карте стоит в десятом доме, он может указывать на то, что кто-то из родителей является вашим покровителем, и если вы женщина, то вы склонны в свою жизнь привлекать авторитетных мужчин, либо ожидаете от них вот такого момента покровительства. К тому же... Юпитер в десятом способствует тому, чтобы строить карьеру, которая связана с темой образования, с делами в других странах и к любым вот темам, которые связаны с путешествиями и туризмом. И вот эти профессиональные навыки и качества вы можете подключать для того, чтобы активизировать тот Юпитер, который у вас сейчас проходит в транзите если натальный Юпитер у вас в одиннадцатом доме, то он дает вам возможность иметь авторитетных друзей. он в принципе дает вам удачу, которая приходит в вашу жизнь через единомышленников, через дружбу и независимо от того по какому сектору проходит ваш юпитер друзья могут так или иначе, тоже к этой трактовке, к трактовке подключаться. Если, например, Юпитер у вас сейчас идет по четвертому дому, но при этом он находится в одиннадцатом в натальной карте, то, например, именно друзья могут помочь вам переехать, либо именно друзья подскажут вам, что вот есть выгодное предложение, ты можешь продать свою квартиру, купить побольше за те же деньги. То есть в этот период вам действительно стоит прислушиваться к советам, ваших единомышленников и это поможет вам улучшить жизнь по тематике той сферы по которой проходит Юпитер если же Юпитер находится в вашей натальной карте в 12 доме то он дает вам удачу связанную с заграницей с темами эзотерики в том числе духовного развития это положение Юпитера которое дает возможность преодолевать свои страхи и сомнения и становиться более уверенным в себе человеком. Поэтому учтите, что независимо от того, где проходит Юпитер сейчас, он сможет, скажем так, разблокировать свои возможности только после того, когда вы преодолеете определенный страх или комплекс. Поэтому учтите, что вы можете сами блокировать свою удачу, если будете не верить в свои силы, а также если будете преуменьшать свои заслуги повторюсь попрошу вас взять эту трактовку с собой взять ее на вооружение и в дальнейшем когда вы будете слушать прогноз для своего солнечного знака либо для своего асцендента вы можете также привносить вот трактовку в соответствии с натальным положением юпитера и мы с вами будем сегодня рассматривать положение юпитера в двух домах это связано с тем, что в первом году Юпитер переходит у нас из Водолея в Рыбы, а потом наоборот, из Рыб обратно в Водолей. И этот переход случится в июле месяце, 29 июля. Юпитер перейдет из Рыб и будет возвращаться в Водолей. И в Водолее Юпитер будет до конца года, до 29 декабря. И на самом деле, почему я решила затронуть также вот трактовку положения Юпитера в Рыбах, что это дает? Юпитер в Рыбах в этом году, кстати, был с 14 мая и до 29 июля. И, и что интересно, что Юпитер будет в Рыбах в следующем, в 22 году. Поэтому, понимая, как он проявлялся у вас в этот период, в этом году в первом вы можете э, уже м, понимать как он будет на вас воздействовать в следующем двадцать втором году это я думаю очень очень полезно поэтому данное видео поможет вам не только разобраться с событиями этого года но также и иметь представление о том как Данная планета Юпитер повлияет на вас в следующем, двадцать втором году. Ну что ж, давайте наконец рассмотрим влияние Юпитера в этом году на каждый знак Зодиака отдельно. Итак, рыбы, начнем мы с вас, так как Юпитер пока что в июле находится еще в вашем знаке, но 29 числа он переходит в Водолей и будет в нем находиться до конца года. Это значит, что в 21 году... Юпитер влияет на ваш первый и двенадцатый сектор. С одной стороны, вот в конце весны, летом у вас была возможность проявить свою инициативу, стать экспертом в какой-то сфере, развивать свои личные качества, повысить свой авторитет в обществе. Это был период, когда вы действительно могли поймать удачу за хвост. Но это, скажем, такая сокращенная версия влияния Юпитера в вашем знаке и в полной мере вы сможете ощутить это влияние уже в следующем 22 году, но пока что до конца года Юпитер будет влиять на ваш 12-й сектор. Это значит, что он будет подталкивать вас к тому, чтобы съездить в другую страну, посетить какое-то новое место, в котором вы ранее не были никогда. По сути, 12-й дом отвечает за все то, что мы ранее не знали, не изучали, поэтому вас может тянуть в какие-то новые сферы. Это может быть изучение чего-то нового, это может быть поездка куда-то в то место, где вы раньше не были, это может быть даже такой эффект, что вы окажетесь в абсолютно новой среде для вас и вам нужно будет адаптироваться приспосабливаться изучать что-то новое обстоятельства могут сильно измениться и вам будто бы вот нужно будет начинать все с нуля водолеи юпитер находился в конце весны и большую часть лета в вашем секторе финансов и вы могли ощутить вот его влияние на ваш кошелек. одни могли почувствовать расслабление по поводу финансов, то есть наоборот вот такую беспечность и меньше мотивации зарабатывать деньги, другие же наоборот могли увидеть новые перспективы, которые связаны с доходами, в любом случае Юпитер подталкивает к тому, что нужно расширять свою экспертность, увеличивать свою экспертность для того, чтобы зарабатывать больше, Поэтому вы могли рассматривать момент получения нового образования, либо повышения квалификации в своей профессии. К тому же Юпитер во втором часто дает возможность зарабатывать через темы туризма, а также вкладывать деньги в поездки в другую, в другую страну. В полной мере влияние Юпитера в вашем секторе финансов вы сможете ощутить в следующем 2022 году. А пока что... Полгода Юпитер будет находиться в вашем знаке, и это очень хорошо, ведь это дает возможность вам повысить свой авторитет, свою экспертность. Это дает вам возможность научиться правильно реагировать на те ситуации, которые возникают в вашей жизни. Ведь Юпитер это планета, связанная с мудростью, и часто его огромный дар это то, что он дает возможность пересмотреть какую-то ситуацию, которая нас длительный период времени беспокоила. Поэтому вы можете начать более так взвешенно и с большим пониманием воспринимать все то что происходит в вашей жизни и соответственно для многих это шанс, совершить прорыв в своей жизни, перестать бояться и поверить в свои силы. Козероги. Юпитер в конце весны и большую часть лета находился в вашем третьем доме. И он давал вам возможность много путешествовать на небольшие расстояния. Возможно, это были поездки на автомобиле или автобусе. Также в этот период могла появляться любознательность, желание изучать что-то новое, получить новый навык. Могло быть расширение числа людей, с которыми вы общаетесь. Могли быть вот очень такие вдохновляющие встречи и разговоры. И на самом деле это такое минимальное влияние, но в полной мере вы сможете это ощутить уже в следующем, в 2022 году, поэтому можете примерно сделать выводы, как Юпитер будет влиять на вас через полгода. А пока что он переходит в ваш сектор финансов и он дает вам возможность менять свой подход к теме заработка и трат. Это период, когда с одной стороны появляется беспечность и вы можете полагаться на счастливый случай иногда даже тратить свыше лимита но с другой стороны вот эта легкость может дать вам возможность что-то поменять в своем отношении к финансам и как следствие выйти на новый уровень дохода возможно некоторым из вас удастся снять фокус внимания с финансов я знаю для многих козерогов тема финансов была темой номер один длительный период времени из-за влияния Плутона на ваш знак. И сейчас Юпитер может будто бы вот снять это напряжение, и у вас будет возможность вот освободить энергию для свершений в каких-то других не менее важных сферах вашей жизни. Стрельцы, Юпитер — это очень важная планета для вашего знака. И, конечно же, вам нужно быть в первых рядах тех, кто изучает влияние этой планеты. Юпитер в конце весны, большую часть лета, влиял на ваш четвертый дом. Это сектор семьи и недвижимости, поэтому у вас была возможность окунуться в эту тему и начать что-то менять, совершенствовать и использовать какой-то шанс и возможности в этой сфере. Могло произойти расширение состава семьи, Например, кто-то родил ребенка, либо женился из ваших детей или родственников. Могло быть расширение жилплощади, либо работа с документами, которые касаются темы недвижимости. Но в конце июля Юпитер переходит в ваш третий сектор, в котором будет находиться до конца года. Поэтому в этот период времени очень важна коммуникация с окружающими людьми. Важно контролировать процесс, держать руку на пульсе, быть в курсе событий, которые происходят вокруг вас, не забрасывать какие-то дела, а вот прям нить вот этого процесса должна сохраняться. Если вы, например, начали обучение, то не бросайте. Если вы начали вот получать какой-то новый навык, то продолжайте это делать, пока не получите результат. То же самое касается вопросов, связанных с автомобилем, с поездками. Может быть целая серия поездок по какой-то причине. Это недалекие поездки, но вам нужно будет ездить для того, чтобы быть в курсе событий. Ну и для многих стрельцов может быть актуальная тема покупки автомобиля. Во всяком случае, вот вы Почувствуете, что иметь свой транспорт — это очень удобно. И у многих может как минимум возникнуть желание подумать на эту тему. Скорпионы, Юпитер перейдет из вашего пятого дома в четвертый. Весной, летом этого года Юпитер влезял на ваш пятый дом. И он мог давать вам особую связь с каким-то человеком, это могла быть романтическая связь, это могли быть отношения с вашими детьми, их улучшение. Возможно, вы занимались воспитанием детей в этот период, либо старались больше с ними взаимодействовать, находиться в контакте, быть для них авторитетом. В этот период могло появиться новое хобби у вас, могло быть и так, что появился новый интерес, и вы активно что-то изучали могло появиться желание куда-то съездить в отпуск. В конце июля Юпитер возвращается во четвертый сектор и будет в нем находиться до конца года. И это говорит о том, что весь фокус вашего внимания будет сосредоточен на теме семьи и недвижимости. Это прекрасное время для того, чтобы решить бумажные вопросы, связанные с недвижимостью. Для того, чтобы улучшить взаимоотношения с членами вашей семьи, особенно с кем-то из родителей. Это очень хороший период для того, чтобы расширить жилплощадь, улучшить качество жизни вашей семьи. И это может вас мотивировать, это может вас двигать вперед. И по сути, если вы человек не семейный, то может появиться как раз-таки желание создать свою семью либо как минимум обзавестись недвижимостью стремиться к этому весы юпитер перейдет из вашего шестого сектора в пятый да на время юпитер заглянул в ваш шестой сектор это было в период с середины мая и до конца июля этого года и вы могли заглянуть в окошко увидеть те, те тенденции которые будут для вас актуальны уже в следующем 22 году когда Юпитер полноценно будет находиться в знаке Рыбы. И в этот период времени могли решаться важные вопросы, связанные с вашей работой, обязанностями, могло быть расширение полномочий на рабочем месте, вы могли больше доверять и больше поручать каких-то задач, но в то же время и могло быть ощущение, что много работы и сложно найти свободное время. И, скорее всего, двадцать год будет для вас очень активным в плане как раз-таки работы. Это будет хороший год для того, чтобы строить карьеру и добиваться высот в том направлении, которое вы выбрали. Но пока что полгода Юпитер будет находиться в вашем пятом секторе, и он может дать вам возможность заниматься вашими хобби, уделять время детям, развлечениям. Это прекрасное время для того, чтобы съездить в отпуск, для того, чтобы иметь свободное время, наслаждаться жизнью, радоваться жизни. Это период, когда вот вы можете пожить для себя, во всяком случае найти время для себя, для того, чтобы наслаждаться жизнью и делать то что вам по душе старайтесь использовать этот шанс по юпитеру так как повторюсь в двадцать втором году скорее всего у вас добавятся какие-то новые обязательства и свободного времени будет меньше девы юпитер перейдет из вашего седьмого сектора в шестой поэтому вторая половина двадцать первого года может оказаться для вас периодом рутины Решение рабочих вопросов, это время, когда может быть скучновато, так как есть вот такие обыденные дела, которые нужно решать, но также это возможность карьерного роста для тех, кто, например, изучает новую профессию, получает новые навыки, повышает квалификацию, к тому же, важно сказать, что с середины мая по конец июля Юпитер находился в вашем седьмом секторе, который отвечает за партнеров по браку, по бизнесу, а также клиентов. И в этот период времени вы могли много внимания уделять либо какому-то конкретному человеку и отношениям с ним, либо в целом теме взаимоотношений с людьми. И важно сказать, что 22 год будет ключевым в вашей жизни в плане отношений. И поэтому, если вы, например, планируете свадьбу, если вы планируете вот какие-то важные моменты в личной жизни, то, скорее всего, они произойдут в 22 году. К тому же это будет хороший год для того, чтобы работать с людьми, и в целом расширять свои возможности в работе с людьми и быть более популярным, более квалифицированным специалистом. Львы. Юпитер находился некоторое время в вашем восьмом доме и он перейдет обратно в седьмой. В период с середины мая до конца июля Юпитер был в вашем секторе больших. Денег, риска, трансформации, поэтому вы могли менять свое отношение к жизни в этот период, отношение к своим финансам, сбережениям, вы могли более спокойно, например, тратить, либо более щедро отдавать какие-то вот свои ресурсы, либо могли пересмотреть свое отношение к накопленному. И очевидно, что это будет ключевая тема уже следующего, 22 года. Вам нужно будет принимать важные решения, связанные с деньгами. Нужно будет распоряжаться этими деньгами. Крупные покупки и продажи могут быть в следующем году. Но пока что половину 21 года Юпитер будет влиять на ваш сектор партнерства, взаимодействия с людьми. Поэтому очень важно в этот период времени коммуницировать. Именно через других людей удача приходит в вашу жизнь. Важно прислушиваться к этим людям, учиться чему-то новому, обращаться к экспертам, советоваться. Именно это поможет вам, скажем так, максимально удачно решить все вопросы, которые являются для вас на данный момент актуальными. Также это очень хорошее время для популяризации услуг, которые вы предоставляете, то есть это хороший период для тех, кто работает сам на себя. В раке. Юпитер перейдет из вашего 9 сектора обратно в 8. В период с середины мая до конца июля Юпитер находился в вашем 9 секторе. Он мог в это время активизировать тему поездок за границу тему обучения, высшего образования, повышение авторитета и по сути эти вопросы станут для вас ключевыми в следующем двадцать году. Вы можете активно заниматься решением бумажных дел, получением визы, оформлением документов, но пока что во второй половине 2021 года Юпитер будет иметь сильное влияние на Ваши финансы, поэтому вы можете распоряжаться вашими сбережениями. Это период крупных покупок, продаж. Это период, когда вы можете с легкостью менять вашу жизнь. Все-таки восьмой дом отвечает за серьезные преобразования. И Юпитер в восьмом доме будет давать вам э, удачу в любых делах, которые связаны с переменами. Поэтому для многих раков вот вторая половина года. Будет связано с такими кардинальными изменениями в жизни. Плюс это хорошее время для того, чтобы наладить отношения с партнером, а также увеличить ваш доход. Близнецы. Юпитер вернется из вашего 10 дома в 9 -й. Да, В период с середины мая по конец июля Юпитер находился в вашем десятом доме карьеры жизненных целей. И вы в это время могли почувствовать себя авторитетом на своем рабочем месте, вы могли изучать что-то новое, вы могли заручиться поддержкой какого-то влиятельного человека в это время. Ваши жизненные цели и ориентиры могли расшириться, и появилась надежда, какой-то оптимизм, связанный с вашим будущим. Но это все сможет в полной мере проявиться в следующем, в 22 году. А пока что полгода Юпитер будет влиять на ваш девятый дом. И он может дать вам возможность ездить за границу. Так или иначе, тема за границей будет фигурировать в вашей жизни. Это период, когда вы можете активно изучать что-то новое. Вы можете быть очень любознательны. В это время удачно решать любые бумажные вопросы, поэтому если вам нужно что-то оформить, получить визу, заказать путевки в другую страну, то второе полугодие 2021 года подходит для этого идеально. Тельцы Юпитера возвращаются из вашего 11 дома в 10. -й. В период с середины мая до конца июля Юпитер находился в вашем секторе друзей и единомышленников. И важно обращать, какие вот новые знакомства были в этот период времени, обращайте на это внимание, в какие группы, коллективы вы вступали. Это мог быть период смены работы, либо начало обучения в новом коллективе, либо важные встречи с друзьями происходили. Дело в том, что эти все тенденции были только в зародыше, и в полной мере вы сможете их ощутить уже в следующем 22-м году. А пока что во втором полугодии 2021 года Юпитер будет находиться в вашем секторе карьеры и жизненных целей. Поэтому это прекрасное время для того, чтобы э, делать акцент и упор именно на этих темах. Старайтесь э, ставить перед собой цели, не бойтесь ставить перед собой масштабные цели, новые цели. Это период, когда э, получение нового образования и обучения, могут помочь вам продвигаться по карьерной лестнице вверх. Кстати, могут быть и командировки, связанные с вашей работой. Юпитер в десятом часто дает и изменения социального статуса. Не всегда это касается вас лично. Это может быть, например, и то, что э, ваша дочь или сын выйдут замуж, женятся, либо вы станете бабушкой, дедушкой. В любом случае, вот это какие-то изменения в семье либо в работе овны юпитер перейдет из вашего двенадцатого дома в одиннадцатый середины мая по конец июля юпитер находился в вашем двенадцатом секторе и он дал возможность вам заглянуть в какую-то совершенно новую тему это вот как возможность познать вот что-то для вас неизведанное пока что. И, скорее всего, в эти моменты вы с головой будете погружены в следующем, 22 втором году. По двенадцатому дому это может быть вот, м -м, кардинальное вот, изменение в вашей жизни. Например, то, что вы прекратите заниматься той деятельностью, которой занимались, и начнете что-то новое. Это может быть переезд в другую страну. Это может быть тема, когда вы немножко так закрылись от других ради того, чтобы понять свои желания и для того, чтобы следовать своим желаниям. Но пока что во втором полугодии 2021 года Юпитер будет находиться в вашем 11 секторе, и это будет давать особую удачу в делах, связанных с группами, коллективами. Вы будете получать поддержку ваших друзей вы будете видеть, что вокруг вас много единомышленников, людей, которые с вами на одной волне. Это прекрасное время для того, чтобы делать что-то сообща. Поэтому если вы ощущаете, что вам сложно в какой-то теме, то вы можете подключать своих друзей, и вы будете ощущать поддержку, и сможете добиться в этом направлении хорошего результата. Также это прекрасный период для того, чтобы менять рабочий коллектив, менять работу, для того, чтобы внедряться в какое-то новое общество, менять круг общения. Если вы понимаете, что вот та среда, в которой вы находитесь, не способствует вашему росту и развитию, то второе полугодие 2021 года — это очень хороший период для того, чтобы начать общаться с новыми людьми. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Пишите, как вы прочувствовали влияние Юпитера, пока он находился в рыбах. Успели ли вы прочувствовать это влияние? Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Будем с вами на связи. Пока-пока!